Запись пошла. Я думаю, что для каждого из вас, как в личной работе, так и в работе со своей командой, цепочка, мечта, цель, план она является активной такой составляющей нашего бизнеса, потому что, ну, если мы не будем знать, куда нам двигаться, то мы никуда и не придем. И если вы внимательно изучали тренинги Сережи Всехсвяцкого по составлению цепочки мечта цель план то уже у вас есть такое представление что цель это у нас что-то такое которой мы еще не знаем, как мы достигнем. Мечта – это вообще мы не знаем, как достигнем. А вот план – это что-то близкое, и мы уже можем как-то пощупать и на что-то опереться. Почему я не беру сейчас цепочку «мечта-цель-план», а беру только «цель» и «план»? Потому что у нас с вами предстоят самые продуктивные для сетевого бизнеса месяцы. Октябрь, ноябрь, декабрь – это такие самые жирненькие в сетевом бизнесе месяцы для ведения непосредственно Соответственно, роста структуры, работы со структурой объема продаж, не самые такие активные месяца. И поэтому очень важно прописать цепочку. План и цель. Ну, мечта она может быть у вас там а, какая угодно, а вот в ближайшее время, да, то есть если мы цель поставим на три месяца, это у нас октябрь, ноябрь, декабрь, то есть к первому января у нас будет какая-то цель. То план мы напишем на октябрь, на месяц. Вот в таком разрезе я хочу с вами поработать, чтобы и вы поучаствовали, и я вам помогла сформировать правильно свою цепочку «План и цель» так, чтобы у вас максимальные были результаты. И хотела бы привязать, показать, как это делается, что основная задача, чтобы наши планы и цели не были в разрезе, да, не зависали где-то. Вот иногда такое бывает, что смотришь, человек вроде написал все грамотно. У меня там цель закрыть премьера, для этого мне необходимо вырастить вот тех-то, тех-то. А дальше пишет планы которые не соответствуют тому, что на самом деле будет происходить. И очень часто это происходит. Знаете, почему? Потому что, когда мы с вами приходим в сетевой бизнес, ведь не все же у нас предприниматели приходят в сетевой бизнес, к нам приходят обыкновенные люди, которые хотят уйти из найма или у них был, был не очень такой хороший опыт в сетевом бизнесе, и предпринимательское мышление не сформировалось. Вот это печалька, почему? Потому что когда у нас не сформировано предпринимательское мышление, то получается, с одной стороны мы ставим себе какую-то амбициозную цель, а когда начинаем прописывать планы, то мы начинаем делать все сами. И планы делаем сами для себя. То есть мы не выращиваем активы, а мы как бы нанимаем сами себя на работу. Это очень сильно угнетает нашего внутреннего ребенка. И в конце концов, когда мы не видим какого-то промежуточного результата, потому что цель, она далеко, такая большая цель, да, то мы начинаем стухать. И вот отсюда идет выгорание, отсюда идет, это опять не про меня, это опять не мой проект. И вот этот разрыв между большой целью, маленькой промежуточной и тем планом, который нужно. Нужно делать ежедневно а я бы хотела вам сегодня показать как его сократить для кого это актуально пожалуйста поставьте плюсики в чате чтобы я понимала что для вас это действительно важной информации нас здесь сейчас 73 человека и я думаю что у каждого из вас ну, отлично, даже по несколько плюсиков ставите. Я думаю, что у каждого из вас есть партнеры которые не знают, что с этим делать. Да и вы, возможно, не знаете, что с этим делать. Вот когда мы составляем мечта, цель, план, то мечта – это как бы такая некая фантазия. Да? Цель – это чего мы хотим достичь. А план – это тогда, когда мы можем опираться на какие-то ресурсы. Вот очень часто я вижу такую ошибку в сетевом бизнесе, моей команде именно поэтому я вышла с этим выступлением да потому что моей команде это важно и я думаю что важно кому-то еще а, почему потому что вот мы начинаем писать планы и как бы ставим эти планы, не привязывая к своим активам. Это большая ошибка. Потому что у нас есть квадрат денежного потока. Вы наверняка знаете по Роберту Киосаки, вот переход, когда у нас идет наемный сотрудник, он что? Наемный сотрудник он выполняет некую работу, когда мы продаем свое время за деньги. А вот вторая часть, когда мы уже вроде бы такой частный предприниматель, да, индивидуальный предприниматель, но все равно делаем все сами. Я бы хотела, чтобы после нашего занятия у вас сформировалось понимание. Не вижу и не слышу, Нагима, почему ты не видишь и не слышишь? перезагрузи, пожалуйста, свой компьютер или э, свое устройство, потому что не вижу ни от кого минусов, все видно, все слышно всем. Это у тебя что-то с устройством на Так вот, хотелось бы, чтобы вы понимали, как в связи с планом выполнения плана переходить из второго квадрата в третий квадрат, да? то есть как нам становиться из индивидуального предпринимателя бизнесменом. Потому что если вы все время будете оставаться во втором квадрате и делать все самостоятельно, то бизнесменом у вас не получится стать. А это значит, что ваши цели и ваши мечты не будут расти. А это значит, что вы будете в постоянном напряжении. Я все делаю, делаю, делаю, делаю, а у меня никакой там супер-пупер отдачи нет. Вот поэтому в этом занятии вам важно будет считать, поэтому вам важно будет калькулятор рядышком иметь. Это ваш, так скажем, помощник на сегодня. Итак, я сейчас сделаю теоретическую часть, а потом мы возьмем с вами 2-3 человека и пропишем на их примере цепочку «План» и «Цель», для того, чтобы другим было на примере понятно, как это делать потому что пока мы ставим амбициозные цели и включаем своего внутреннего подростка и на достигаторство «я хочу того всего пятого-десятого», а пока наш внутренний ребенок мечтает «а что же я на самом деле хочу такого эдакого дома-моря», что очень часто я слышу в «мечтах» или там «жить под пальмами» или «зимовать там на Бали», то вот включать в планы нам нужно взрослого. А вот взрослого включать никто не хочет, а некоторые даже не могут. И здесь идет очень сильное сопротивление. Сопротивление тому, что нужно жить по правилам. И начинают за уши притягивать некоторые моменты, которые, ну, человек же видит только и слышит только то, что ему хочется видеть и слышать, да, и начинают за уши притягивать какие-то моменты, что бизнес по-женски это не значит, что нужно делать планы. Я все делаю только из состояния «хочу», «должна» и «надо», мне это совсем не надо да но должна и надо вы делаете это для себя а не для кого-то вот в чем большая разница и когда мы включаем своего взрослого и начинаем прописывать планы мы прописываем эти планы прежде всего для себя вот когда мы в наемном труде нам планы ставят наше начальство и тогда хочу и надо Здесь срабатывает, да, я не хочу жить по планам другого человека, я не хочу достигать цели другого человека. Это верно. А вот когда я отказываюсь достигать собственной цели, когда я отказываюсь выполнять собственные планы, то это всего лишь навсего раскопризничался внутренний ребенок, и с ним нужно договариваться. А договариваться с внутренним ребенком мы можем, знаете когда? Когда для нас ярко видна. Первая тысяча долларов. На что мы ее потратим? И давайте сейчас у тех, у кого еще нет тысячи долларов, поставим такую цель, что через три месяца она у нас будет. И куда мы ее потратим? И вот сейчас с этими новичками, у кого еще нет тысячи долларов в бизнесе Дотера, давайте и поработаем, как мы составим эту цепочку план-цель, на три месяца, да, потому что это не мечта, мечта, она а, от Валентина хочет, ну и отлично. А, кстати, Валь, если ты включишь микрофон, мы с тобой будем друг друга слышать? Включай микрофончик. Так, я микрофон включила, по-моему, теперь вас не слышу. Здравствуйте. Здравствуй, Валюшу. А, все слышно, все ну, видишь, как отлично. А, скажи, Валь, вот а, у тебя сейчас нет еще дохода тысячу долларов с Дотера? У меня сейчас еще совсем никакого дохода с Дотера нет. Ага, сейчас. отлично. Идеальный вариант. Как раз мы на твоем примере и посмотрим, как составить цепочку план-цель. Хочешь ли ты, что через три месяца у тебя было тысяча долларов? Есть такое желание? Конечно, хочу. А на что бы ты хотела его потратить? Вот эту тысячу долларов? Первую тысячу. Ну, я бы хотела бы на себя потратить. Так говорят, это хорошо, когда первую тысячу заработанную потратить на что-то свое. Хочу пойти, накупить каких-то новых нарядов себе, посетить салон там красоты, что-то сделать там с ногтиками. с... С лицом. Ну, такое. Вот, потратить чисто на себя хочу первую тысячу. Отлично. И вот смотри, Валюш, было бы здорово, если бы ты эту тысячу прям расписала. Для этого тебе в помощь калькулятор, чтобы посчитать. Потому что когда мы вот так эфемерно говорим, то это еще не цель. Цель – это когда мы точно знаем, куда мы эту тысячу потратим. То есть мы не просто к косметологу, а, например, сколько нужно тебе похода в косметологу, сколько это стоит. Если ты ходишь какие-то наряды покупать, то значит тебе нужно их уже присмотреть. А что конкретно ты хочешь? Какое платье, костюм, может быть верхнюю одежду? То есть тебе важно сейчас завизуализировать то, чтобы твой внутренний ребенок уже ждал вот эту игрушку, понимаешь? Потому что когда ты говоришь, мне надо там потратить на себя, чтобы я хорошо выглядела, это одно, это с позиции взрослого. А вот когда внутренний ребенок хочу хочу хочу и прям вот и ручками и ножками сучит и прям хочу хочу, вот это уже совсем другое, потому что энергию нам дает как раз внутренний ребенок. Мы иногда цели ставим с позиции только взрослого, да, не включая вот это желание подростка кому-то что-то доказать или нашего внутреннего ребенка порадоваться тому, что у нас есть какой-то результат конечный. Поэтому Валь, первое, что тебе сейчас нужно прописать свою Цель конкретно в деньгах, что конкретно, на что тебе эта тысяча позволит, что сделать. Да? Сколько нарядов купить, сколько процедур сделать, какие там еще ты хочешь какие-то вещи для себя сделать. прям пропиши, приблизительно проставь денежку, чтобы у тебя тысяча долларов получилось. И потом на все эти свои прописанные столбиком, что ты хочешь для себя на 1000 долларов, было бы здорово, если бы ты набросала какие-то картинки, может быть, позвонила уже в какие-то салоны, посмотрела, какая там запись. Ведь что такое три месяца? Это будет декабрь. А в декабре все салоны переполнены, начинаются корпоративы, очень много идет посещения этих салонов, и туда нужно будет записываться заранее. Поэтому тебе, чтобы выполнить эту цель, нужно уже поставить себе такую дату промежуточную, что в ноябре я записываюсь в тот салон, в который мне нужно, там на какое то декабря. Поняла, Валь? Угу. Четко, четко, да, четко, да, четко, ты прописываешь. И, соответственно, тебе тоже важно. Вот сейчас ты прописала, что тебе нужно на три месяца. Когда ты потратишь эту тысячу долларов к Новому году, сделаешь себе вот такие подарочки, может быть, какую-то мелкую а, сумму ты все-таки оставишь для того, чтобы порадовать своих близких чем-то, да? Ну, я не знаю, там, чем Это салют конечно. купить или конечно. там а, куда-то там в кафе сходить. Ну, в общем, какая-то должна быть да. еще. Вещь, чтобы а, ты должна понимать, что ты не только себе это делаешь, но и близкие довольны тем, что они могут там что-то получить, да, там, я не знаю, торт какой-то красивый заказать, но ну, это должна быть очень маленькая мелочь, чтобы просто ты не забывала о них. А в то же время основная концепция это то, чтобы удовлетворять свои личные желания. И второй момент: ты сейчас прям пропишешь, что тысяча долларов это какой ранг в дотере? Но это, получается, сила трёх должна быть закрыта? Разные денежки у нас, да? То есть у нас есть быстрый старт, когда сила трёх закрывается, полторы тысячи долларов мы получаем. И когда мы какой-то ранг закрываем, и у нас уже есть какой-то доход. Давай мы сейчас с тобой определимся. Вот это тоже очень важный момент. Почему? Потому что сейчас мы будем говорить об активах. Об активах. Полторы тысячи долларов, как ты думаешь, это какой актив у тебя уже будет создан? Ну, это значит, 150 тысяч должно быть создано, правильно? Я, я так понимаю. Полторы тысячи долларов а мы умножаем на что? На сто, Да. А, на 100, значит, еще больше получим. На 100. Мы умножаем на 100. Кто смотрел внимательно тренинги Сергея Всех Всехсвятского, он нам всегда говорит, что если мы умножим то, что мы хотим получать на 100, мы получим ту сумму активов, которыми мы будем владеть. И давай посмотрим, а что несут активы? Что такое активы в сетевом бизнесе? Активы – это из чего уже составляется моя сумма, от чего я буду получать прибыль свою. Ну а конкретно, что такое актив в сетевом бизнесе? Ребят, пишите в чате, кто понимает, о чем я говорю. Отвечайте на вопрос. Это значит… То, что там люди подо мной какие-то будут, мои партнеры, плюс еще э, мои клиенты, которые будут у меня делать постоянные какие-то э, закупки, вот на, на определенную сумму. А из этого всего уже я буду получать прибыль свою. Правильно я понимаю? Правильно, Валь, Люди. Активы это люди. И вот многие задают мне вопрос: ну хорошо, вот Сергей сравнивает с квартирой, да? как, например, квартиру мы сдаем и получаем какую-то денежку за месяц, в месяц, да, или там вот она считается активом, и я понимаю, что это ак актив, потому что а, эту квартиру я могу продать, да, и получить за нее деньги, то есть выручить этот актив, перевести в деньги. Как я могу продать людей, а, которые у меня в активе, в бизнесе Дотера, да, и как это актив, если я его в руках не щупаю, да, то есть его как-то вот, ну, нету а, как такового. Я вам на примере могу сказать, что, что такое построение актива а, в бизнесе, в сетевом. Вот когда у нас хорошо выстроены отношения, и когда у нас люди понимают, что вам можно доверять, что вы можете что-то дать, что у вас можно чему-то поучиться, что вы готовы и открыты каким-то там моментам, да, и человека выслушать, и дать ему какой-то вовремя пиночек, да, как-то погладить, то есть в то же время получить от вас внимание, но не быть клушкой, которая вынянчивает своих цыплят. Если вы такие отношения будете создавать со своими людьми, то а, это же сетевой бизнес. В какой бы бизнес мы ни пришли, активы пойдут за вами. Так Юля Демидова сделала себе бриллианты за два месяца. Она создала активы в предыдущей компании. И если квартиру мы, допустим, как актив, если рассчитывать. да, Вот мы квартиру продали, получили миллион рублей. Этот миллион рублей у нас может разойтись там на машину, на дачу или там на поездку куда-то, и актив кончится. А что такое актив в сетевом? Это постоянно растущий доход. Из одной компании мы перешли в другую компанию с активом. И тут же начали получать деньги, и тут же у нас пошел рост, и тут же у нас начинает увеличиваться прибыль. То есть актив в сетевом бизнесе для меня, вот кто с этим согласен, поставьте, пожалуйста, от 1 до 10, да, гораздо важнее, чем материальный актив, который мы можем просто разово продать. Потому что выстраивание отношений – это настолько тонкая какая-то стезя, когда мы можем понимать, что мы таким образом сами масштабируемся. да, Сами масштабируемся. Это наша значимость. И поэтому тебе важно сейчас прописать план, а как ты будешь работать со своими активами, да, и ты уже умножила, сколько у тебя получилось. Нужно создать активов, чтобы получить полторы тысячи долларов. Скажи мне, пожалуйста, 150, эту цифру. 150 тысяч долларов получается, если на Хорошо. Правильно. Хорошо. Хорошо. И скажи, пожалуйста, что ты чувствуешь, когда ты говоришь, я владелец активов, 150 тысяч долларов. Переведи это в рубли, чтобы для тебя это было значимо. Какой сейчас у нас курс? Ну, умножь на 80 для ровного счета. Так, сейчас, секундочку. У меня тут все. Телефоны. Тут самое все в одном. 150 тысяч, пожалуйста, умножьте на 80, друзья, в чате напишите цифру. Что вы чувствуете? 12 миллионов, я уже посчитала. 12 ага. миллионов, это очень, это в принципе уже полквартиры, которую можно купить в Москве. Ага. А, ну да. и вот смотри, Валь, а что ты чувствуешь, когда ты говоришь, блин, у меня актив нужно создать в 12 миллионов, чтобы зарабатывать полторы тысячи, что ты чувствуешь при этом? Это хорошо, бы это надежно было бы очень. Да? Если бы у меня такой актив был. Ага. Да. То есть ты готова к строительству такого актива? Конечно. Желательно, хотелось бы, конечно, такой построить. Так вот смотри, каждый человек, который будет, благ Аня. каждый человек, который будет приходить к тебе и создавать силу трех. Это частичка тех 12 миллионов, которые будут приносить тебе полторы тысячи. Как ты думаешь, вот исходя из этой позиции, как надо относиться к каждому человеку, который к тебе приходит, попадает в команду, в поле твоего зрения? Я должна относиться с вниманием, помогать человеку выйти тоже на доход, объяснять все, что я знаю сама. И чтобы человек тоже вместе со мной мог выйти на свой доход, потому что это часть мо моего заработка. И вот здесь возникает вопрос, да, почему некоторые МЛМ-предприниматели с подростковой позиции, ну вот, я ему говорю, говорю, он ничего не делает, я не буду больше с ним дружить, я буду переключать внимание на другого человека. Да понятное дело, что донянчивать нам никого не нужно, но и прекращать дружить тоже не нужно. Наша дверь всегда должна быть открытой. В первую очередь нужно просто пока человека перевести на клиента, да? то есть относиться к нему как к клиенту, давать информацию по каким-то новым продуктам, обучениям, все, что касается работы с продуктом скажи, пожалуйста, когда ты говоришь, что тебе нужно построить 12-миллионный актив, там будут только люди, которые пришли на бизнес? Или в твоем активе уже участвуют люди, которые будут клиентами, которые будут покупать продукт? Как ты думаешь? Я понимаю, здесь будут у меня именно те, которые будут моими партнерами люди твоими партнерами вот это грубейшая ошибка в составлении планов потому что когда мы все время думаем только о том чтобы у меня были партнеры и забываем о том что в активах могут быть тоже и клиенты постоянно покупающие продукт которые потом могут перейти уже в партнерство. Вот это тоже очень грубая ошибка, которая нам потом в конце концов тоже может даст, дать выгорание. Потому что когда человек видит, что продукт пользуется спросом и у него есть клиенты, которые потом переходят, ну может быть и не перейдут в партнеры а, по бизнесу, то а, это не очень хорошо. А вот если мы будем думать о том, что абсолютно любому человеку, ведь бизнес нужен не каждому, согласна? Согласна. А продукт может потенциально ну, иметь такую ценность для каждого человека, который к нам приходит? Как ты думаешь, вот наш продукт? Конечно, согласна. Целевая да. аудитория больше получается? Получается больше, да, таких будет больше. Так вот ориентироваться нужно все-таки на клиентов. Потому что клиентская база, она может расти очень быстро. И переводить из клиента потом в партнеры достаточно просто. Мы не отвергаем бизнес. Конечно, нужно говорить и с блогерами, и с серьезными предпринимателями. Все это очень важно. Но клиенты – это тоже очень важно, потому что любая сетевая компания отличается между хайпом и MLM-предпринимательством как раз ориентацией на клиента. Если продукт востребован и клиентская база растет, значит это хорошая, стабильная сетевая компания. И по статистике 80% товарооборота делают клиенты. Только 20% делают товарооборот бизнесмена. Понимаешь? Понимаю. Поэтому сейчас запиши, пожалуйста, сколько у тебя будет а, вот этого актива, который товарооборот тебе необходимо делать, да? А сколько принесут тебе клиенты и сколько партнеры? Вот у тебя три месяца. Да, Оль, совершенно верно, да, 80%. Значит, ну да, вы, не, это я поняла, я думала, uh -huh. вы в отношении в деньгах вы перечислить, или не надо? Нет, в деньгах тебе тоже важно. Почему? Потому что тебе важно зафиксировать и в деньгах, и в людях. Тогда ну, у тебя да. будет складываться картинка. Ведь почему мы выгораем? Потому что вот когда мы ориентируемся только на бизнесменов, да, то а, десятерым сказали, десять сказали «нет». Потому что не всем бизнес нужен. И что тогда получится? А, мой бизнес никому не нужен, да? Зачем мне это надо?» И, соответственно, нам становится неловко от этого бизнеса. И нам становится горько, что кому бы я ни предложил, ничего не получается. И хочется куда-то спрятаться. Обиженный внутренний ребенок, он всегда будет прятаться. Посмотрите, как дети себя ведут. Если, например, нам что-то страшно ребенку, или он боится чего-то там сделать первый шаг, рассказать стишок на тубареточке, что он делает? Он прячется за маму. Вы в данном случае, если не будете понимать вот этой зоны ответственности, что вам работать с клиентами в первую очередь и наращивать клиентскую базу, и даже если этот человек подписался, но не строит бизнес, а как клиент, вам все равно нужно выстраивать эти клиентские отношения. И все равно нужно говорить о продукте, как им пользоваться, куда его можно применить, показывать всячески, как вы пользуетесь этим продуктом. Потому что если все время говорить о бизнесе, а бизнес не будет так быстро строиться, то ваша а, трехмесячная цель, к которой вы хотите прийти, она может отдалиться. И ваш внутренний подросток скажет, ой-ой, я не хочу так, я хочу быстро, мне нужно все сразу. Есть такое, кто хочет быстро денег заработать. Напишите, пожалуйста, в плюсике. Реально смотрим на бизнес. Быстро только кошки родятся. Или если у вас есть 100-миллионная аудитория или выстроены активы в прошлых компаниях. Если вы новичок и внимательно слушали тренинги Сергея Всехсвятского, вам нужно 700 часов на построение актива. 700 часов – это год. Если для вас год – это быстро, тогда это верно. Если для вас за три месяца нужно сделать большой скачок, то тогда это неверно, да? То есть мы сейчас говорим, тысяча, первая тысяча, это еще не бизнес, это еще работа вот этим индивидуальным предпринимателем. Когда я вроде много делаю, и нам кажется, что это еще, ну, не тот выхлоп, который бы я хотел получить, но именно это делает то, что вы выстраиваете свои активы. И когда вы увидите силу трех, в течение трех месяцев ее можно сделать, в течение трех месяцев точно можно сделать силу трех то вы уже поймете, что такое активы. Потому что за вами, за вашей спиной будет вот те 12 миллионов, которые будут давать вам полторы тысячи долларов. Это же больше будет, потому что будут еще ранги, личные товарообороты. Да? То есть стремиться к этому надо. И очень классно, что маркетинг-план здесь так сбалансирован, что мы все время идем во внимание на наши активы. Ну так деньги тут зарабатываются. Да? Поэтому если, допустим, Говорить о полутора от первой тысячи долларов, то мы можем сказать, что первую тысячу долларов мы можем получить даже когда у нас выстроена вторая линия силы трех. В купе по маркетинг-плану у нас уже получится тысяча долларов, потому что есть уже товарооборот, есть уже определенный ранг. С ранга премьер мы уже получаем тысячу долларов. А скажи, пожалуйста, что является базой для премьера? Вот лично для тебя. Как ты поняла маркетинг-план? Сколько у тебя в структуре, каких активов должно быть? Я так понимаю, я здесь не сильно разбираюсь, потому что я в сетевом до этого никогда не была. Но я так понимаю, что из людей я должна выстроить первая линия у меня. Три человека, вторая девять и третья двадцать семь человек. А какие ранги должны быть, чтобы ты закрыла премьера у твоих людей? Uh -huh. Какие ранги должны быть? Ну в этом я, я как-то еще пока не разобралась, честно говоря. Вот тебе нужно сейчас самой разобраться. Почему я говорю, что вот мы будем на примере, да? Если есть такая возможность, открой маркетинг-план и сама найди, какие тебе нужны люди для того, чтобы у тебя закрылся ранг «Премьер». Сколько каких партнеров, в каких рангов тебе принесут ранг «Премьер»? Пока Валя у нас разбирается с маркетинг-планом, потому что вот когда у нас есть цель, видите, друзья, нам и интересно разобраться с маркетинг-планом. Нет цели, не прописана она, ну, как бы и маркетинг. Потом, когда-нибудь, сейчас мне некогда. А пока Валя разбирается, давайте еще одного человека, кто хочет разобрать свою цепочку цель и план. И прям пойдем уже пошаговые действия с Валей и со вторым человеком. Давай, Лен, включай микрофон. Что ты хочешь, Лену Бойко? Через три месяца. Какая у тебя цель? Сейчас всем разрешу камеру. Всем привет. Привет. А, так, через три месяца я хочу золото. Золото. Что золото. тебе нужно для того, чтобы ты закрыла золото? Подальше камеру отодвинь, а то я только один твой ротик прекрасный вижу. Да, отлично. Так, для золота мне нужно трёх премьера. Так, три премьера, а им что нужно, чтобы стать премьером? А, им нужно по два экзекьютива. Это какой? Товарооборот? Да, у экзекьютива по пять, это уже десять. Так. Ну, 10, 10 тысяч пиви. В золоте у тебя получится товарооборот. Там, когда для ранга, у нас пишется 5 тысяч. А вот когда люди делают свои ранги, сколько они должны сделать пиви, чтобы закрыть свои ранги? Посчитай. Ну, премьер 5 тысяч пиви, соответственно, в золоте 15 тысяч пиви. Так, а чтобы премьер сделал себе премьера, ему сколько людей нужно? В каких рангах и сколько пиви нужно сделать? Так, премьером, премьером, сейчас 15 тысяч пиви, премьером, то 5 тысяч, 5, 5, 5, и там 15 тысяч пиви. Не-не-не, вот ты премьер, давай сначала, ты премьер. Сколько тебе нужно людей? В каких рангах, чтобы ты закрыла себе премьера? Два экзекьютива. По какой По сумме? Две тысячи плюс пиби. Ну, то есть там пять тысяч пиви у премьера. Вот, значит, тебе на что нужно сделать? Вот мы сейчас расписываем конкретные планы. То есть ты строишь себе актив. Если ты говоришь, что ранг золота, это какая сумма тогда получается у тебя в вознаграждении? Это ты это понимаешь? тысяч фибий. А вознаграждение какое? А, ну, там, получается, ну, там 4 тысячи долларов. Так, это значит, какая сумма актива? Сумма актива – это получается 40 тысяч долларов. Да что да? ты. умножить на 100. 4 тысячи умножь на калькуляторе. Я не просто так вам сказала, вам понадобится калькулятор. умножить на 100, рядом со мной 400 тысяч. 400 тысяч. Так, ты на какой территории живешь, РФ? Да. Умножить на восемьдесят. Умножить на восемьдесят. Тридцать миллиона рублей. Что Вау. ты чувствуешь при этом? Помню, мне. <сёк> Наверное, даже немножко вот если мы сейчас сделаем, я не говорю, что это верно, но чтобы вы просто понимали ценность вот наших активов, да? Ты говоришь, тебе нужно три премьера. Раздели, пожалуйста, цифру, которая у тебя получилась, на три. Разделить на три, так по, ну, грубо говоря, по 11 миллионов. 11 миллионов. Угу. То есть получается, что один человек премьер — это твой актив в 11 миллионов рублей. Как тебе такое? Ну, так уже получше. То есть ты понимаешь, а насколько это? ты будешь любить своих премьеров, потому что они создают себе такой актив? да. я их сейчас не люблю. Они пока не премьеры, но я их уже Почему я об этом говорю? Потому что, когда мы пишем план, вот у тебя а, за три месяца золото, у тебя сейчас а, в каких рангах эти люди? Ты уже знаешь, кто будет у тебя премьером? Ну, я и ставлю, но они еще в этом не знают. Неважно. Твоя задача мотивировать этих людей, чтобы они стали премьером, да? И ты понимаешь, что да, человек, да. которого ты вырастешь премьером, это твои активы, которые создадут тебе в общей сложности 32 миллиона. И вот здесь возникает вопрос, опять же. Некоторые говорят, зачем мне покупать бога акции? Зачем мне вкладывать деньги в товар? А куда я там, вот я получила там какую-то сумму, я ее быстро истратила. Там линолеум купила, шубу починила, еще что-то сделала. Колеса купила там зимние на машину, да? Друзья, это не подход предпринимателя. У вас всегда должна быть какая-то сумма, которую вы тратите на свой бизнес. И это не обязательно тот товар, который вы все время будете дарить. Вы можете подарить процедуру в спа-салоне своему будущему премьеру. Вы можете подарить своему премьеру какой-то красивый букет на какой-то его день рождения, праздник. да? То есть люди, которые принесут вам такое количество миллионов, ваша задача, чтобы в вашем плане это было указано, Ваша задача не только писать каждый день пост и каждый день делать три встречи. Ваша задача создавать активы. И в вашем плане должно быть указано, как вы будете создавать эти активы. Тогда будет складываться понимание, что этот план написан лично для вас и лично для ваших людей. Поэтому за три месяца посмотри, какие, может быть, значимые даты у твоих премьеров будут. Может быть, день свадьбы. Может быть, я не знаю, там, ребенок защитит чего-то там, да, сдаст где-то. То есть твоя задача выстраивать отношения со своими непосредственными, активными людьми, которые будут создавать тебе эти активы. Поставьте, пожалуйста, от 1 до 10, насколько вам понятен смысл написания планов, которые будут выращивать вам активы. Потому что когда вы пишете планы, я буду делать 15 звонков и 30 встреч, это вы в наемном пока труде. У вас пока еще наемное мышление работника. То есть я сам все буду делать. А вот когда вы будете выстраивать мотивацию и позицию работы выращивания активов, то есть это то, что будет вам потом приносить деньги, тогда будет немножечко другой подход к бизнесу. Вы будете понимать, что сейчас быстро я не заработаю, но я выращиваю активы, которые мне будут приносить постоянно растущий доход. Валя, ты нашла в маркетинг-плане, сколько тебе нужно денег, какой будет товарооборот от твоих... Нет, я, я что-то что растерялась, не могу вообще ничего сообразить, не могу ничего найти. У нас есть маркетинг-план могу... за 4 минуты, ты отключись, найди в Википедии, и мы сейчас будем об этом еще говорить. Да, посма... я нашли, там, видео, получается, да? Ну, отключись и, и посмотри, потом зайдешь. Мы да. сейчас будем разбираться. Да. Это важно. В Википедии да. обязательно найди сама. Потому что у нас да. в нашей Википедии есть все для того, чтобы наш бизнес рос. Все. Нет только времени посмотреть то, что там есть. Вот кто меня понимает, поставьте пятерочку. Времени нет посмотреть что есть в Википедии. Поэтому легче ну, спросить... Не смог, не смог, а в я трудюсь, Давай. Посмотри. Есть время спросить Спроси. в чате сразу, да, потому что спонсор же знает, как пользоваться Википедией, да, он посмотрит и сбросит нужную ссылку. А мне некогда. Я лучше спонсора спрошу. Вот это подход тоже не бизнесмена. Потому что, когда мы в позиции бизнеса и взрослого, мы стараемся решать те вопросы, которые мы можем решить самостоятельно и не перекладывать их на другого человека. Итак, Лена, давай дальше считать. Вот у нас с тобой есть за три месяца задача закрыть золото. Как ты думаешь, закрыть золото – это равно построить силу трех? Я думаю, что да, имеет место быть сила трех. Конечно, да. А ты уверена в этом, что если мы ставим задачу закрыть золото, то у нас однозначно сработает силы трех третьего уровня? Не уверена. Почему я об этом спрашиваю? Чтобы у вас было четкое понимание, что мы делаем. Мы либо ранги закрываем, либо деньги зарабатываем. Фокус должен быть на чем-то одном. Почему это важно? Да, на первых этапах, когда вы выстраиваете активы и отношения, вы не будете переживать. Ваша задача – сделать ту цель, которую вы себе ставите. Если вы ставите и закрыть силу трех, и закрыть ранг золота к первому января, то если что-то у вас не закроется, то вы будете сильно переживать. Кто это понимает, поставьте семь. Да? потому что ну, как бы цель-то до конца не выполнена, а нам важно выполнить цель до конца, чтобы порадоваться этому, чтобы понять, что я умею, я могу, я сделал, я молодец, вот тебе с полки пирожок. Это очень важный момент. Если ты написала себе закрыть ранг золота, скажи мне, пожалуйста, зачем тебе ранг золота? Плюс, получается, три человека даже у меня в структуре будут довольны своим результатом. Про других мы давай не будем говорить, мы лично про тебя. Ну, про меня закроются определенные мои финансовые потребности. А, друзья, вы, может быть, не в курсе еще, но тем, кто... В курсе, и кто не в курсе, скажу, что если мы до декабря закрываем ранг золота, у нас сейчас есть возможность попасть в клуб основателей по российскому рынку. Это значит, в течение года будет копиться некий товарооборот по России, и с него будет даваться процент раз в год. В феврале эта премия выплачивается с рынков открытых. Понимаешь теперь значимость, почему тебе важно закрыть золото? У меня аж мурашки, пошли, я не знала эту информацию. Как ты думаешь, это придаст тебе веса для собственной себя? Я молодец, я в клубе основателей, вокруг а меня одни да. миллионеры, я с ними тусю, что-то делаю. Нравится такое? Да. Ага, и да. с какой у тебя... еще раз хочу тебя а, к этому обратить внимание. Какой у тебя актив будет за плечами? Ты в ранге золота. Ну, ты понимаешь, что ты миллионер, да, с такими активами? Как ты да. себя в этом ощущаешь? Мне хорошо. Отлично. Отлично. Теперь давай писать пошаговый план. Диан я знаю, что в кабинете можно посмотреть, и у тебя, кстати, хороший ролик по поводу исследования в кабинете, но мне хочется, чтобы люди еще и понимали, как работать с Википедией, потому что там тоже есть все, и в четырехминутном ролике вполне можно где-то остановить картинку и посмотреть, где какие рамки, чтобы человек мог быстро сориентироваться и ответить на вопрос другому человеку. Да? Ну и пока мы тысячу раз смотрим план где-то жетончик провалится и будет легче отвечать потом на вопросы. То есть там вся картинка видна сразу. А так, конечно, очень удобно в кабинете. Мы всегда нажмем на нужный ранг и выберем, что нам нужно сделать. Это по плану. Теперь давай рассчитывать уже конкретные действия. Вот у тебя ранг золота к 1 января. Что тебе нужно сделать с твоими активами, как их вырастить, в каком месяце, чтобы к январю у тебя было золото? Это значит, в октябре у тебя твои активы должны вырасти до каких постов? Какой должен быть у них статус? Директора. И что это тебе даст? Что это мне даст? Да. Но если они в этом, если они в октябре для директоров, то, то, то в ноябре они смогут удвоиться до двух тысяч. Потом они могут утроиться. У нас в декабре. Как кто утроится? шесть тысяч каждый должен принести, что ли? Кто Н почти? Плюс плюс плюс получается. Там, получается. Нет, подожди, нам премьер пять тысяч. Если они здесь тысячи плюс, ну, и плюсом еще тысячи. То есть, ну, как бы еще раз удвоится, там, утроится, ну, удвоится. Лин, а вот я бы хотела, чтобы ты сейчас нарисовала себе схему, небольшую схему, а понятно, что она есть в нашем кабинете. Но я бы хотела, чтобы ты нарисовала себе схему прямо на бумаге и написала себе даты, когда с именами тех людей которых ты должна вырастить, помочь им вырастить до определенных статусов до 1 января, чтобы себе закрыть золото. Прям вот пишет, Иванов, Петров, Сидоров, три человека у тебя, которые должны стать премьером. И что тебе необходимо сделать, чтобы для начала... Ты же тоже сейчас не серебро, правда ведь, Лен? Значит, тебе нужно как? От меньшего к большему, правильно? Какой следующий у тебя статус? Так, что я себе поставила на октябрь элит. Элит. Что тебе нужно сделать, чтобы ты стала элит? Ну, вот я, да, если бы я расписывала, что у меня э, два директора, ну, да, два директора и плюс мои, то есть, получается, вот 3000 чек-то -чек -чек будет. Ну, и плюс и там уже 600, ну, как бы, есть. Угу. Вот, значит, в октябре ты элит, в ноябре ты кто? О, в смысле, элит? А, в ноябре, господи, сейчас октябрь. А, да, в ноябре, в ноябре по-хорошему серебро, а потом в декабре золото. Так, а тогда подумай Хорошо. Может быть, тебе на октябрь сделать более амбициозную цель, короткую? Премьера. Ну, посмотри внимательно, да. Что тебе нужно? Ну, премьера тогда нужно, чтобы потом золото. А что, подрагиваешь? Вот это значит правильная цель, понимаете? Раз чуть-чуть мандраж берет, значит правильная цель. Что тебе нужно сделать, чтобы ты была премьером? На кого внимание обратить? То есть смотрите, вот мы сейчас вроде бы прописываем, ну такие прописные истины, что мне расчет, да, что мне нужно сделать, кого вырастить. Но возникает, знаете что? Вот допустим три человека, два ей нужно, чтобы сделали товарообороты. Как вы думаете? Можно сделать соревнование из трех. Кто первый закроет вот такой-то статус, подарю вот это. Это будет дополнительной мотивацией для того, чтобы люди закрывали статусы. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто понимает. Да, будет, конечно. Это работа с активами, это выстраивание отношений потому что когда вы вот что я вижу да что для меня больно на что смотреть когда вы все делаете сами я сама я сама закрою я сама подпишу я сама все сделаю это не выстраивание активов вы это те же яйца только сбоку наемный труд сами себя ä, приняли на работу в Дотере и сами на себя работаете да? ваша задача уметь руководить активами как-то их стимулировать, что-то создавать свое, которое может их подстегивать к тому, чтобы они самостоятельно принимали действия. Потому что если вы будете тупо ставить все время людей и не выращивать активы, то в какой-то момент времени тот человек, в которого вы вложились очень много, может сказать, а я устал. И ты такая, блин, а что ты довольно делал, что ты устал? Может такое быть? Поставьте, пожалуйста, минус, кто понимает, о чем я говорю что вы вкладываетесь, вкладываетесь в человека, а он потом скажет, э, все, я пошел в другую компанию, мне здесь не нравится. И ваша задача за счет стимуляции и в себе, в планы вы прописываете, какую сумму я потрачу на эту стимуляцию, что я буду делать для того, чтобы человек включился, какое я сделаю там соревнование между этими людьми, что я разыграю между этими людьми, да, для того, чтобы вот э, эту предпринимательскую жилку увидеть в этом человеке, что он действительно будет дальше двигаться. И лучше это сделать на первых этапах, чем когда вы уже их вырастите в премьеры, а они вам... Ну, там букву ЗЮ покажут, да, и уйдут. Там на мороз, допустим, уйдут, да? Понимаешь? Пока ты делаешь это... Вот чем хорош здесь маркетинг-план? Мы начинаем с двух, а заканчиваем тремя. А у нас их три. И никогда не поздно начать выращивать четвертого, потому что третий сдулся уже на начальном этапе. Но вот из-за этого нашего подросткового максимализма я хочу быстрее, я сама, я буду бросаться на арматуру и будут выстраивать там этот хвост этому человеку, да, который вообще в принципе не на бизнес пришел, он может вообще как на клиента пришел. И я вижу, что в чатах есть такие люди, которые открыто заявляют, когда говоришь, расскажи немножко о себе, мне нравится продукт, я пришел сюда за здоровьем. Но зачем, ну, зачем как бы питать иллюзию, что этот человек пришел на бизнес? Это тебе бизнес нужен, а ему не нужен пока. Возможно, через какое-то время он будет бизнес, заниматься бизнесом. Вот. Но наша задача искать сейчас вот этих трех... Пока вы на начальном этапе, пока у вас еще нет больших структур, ваша задача искать вот этих трех, которые будут заниматься конкретным бизнесом и стимулировать их за счет того, что у вас есть доля соревнования. Мне, нужен, мне нужно два активных, пока для статусов, а у меня вас три. Вот кто первый сделает вот это, тому будет вот это, и, соответственно, вы будете понимать, а включился этот человек или не включился, и как вам прописывать планы. И когда вы будете спрашивать планы у своих нижестоящих дистрибьюторов, у вас тоже задача должна быть такая же. Показать, что вы выращиваете активы в первую очередь. Активы, а не просто в шахматы играете. Потому что когда вы будете расфокусироваться на силу трех, например, да, вам же людей надо будет ставить так, Ваших, чтобы у вас сила трех выстраивалась, если, если хочется быстро, чтобы под вашими людьми быстро заработало, да? А в этом случае что? Мы теряем объемы в первых двух ветках, которые будут приносить нам закрытые ранги для нас. Okay. Понимаешь? Uh -huh. И если ты сказала тебе важно золото, то и фокусируйся на золоте. Это будет здорово, если так случится, что все твои три включенных будут выстраивать свои активы так, что будет силы трех. Но это не твоя задача. Твоя задача стимулировать своих трех премьеров, чтобы они были как с бизнесовым подходом, чтобы у них тоже выращивалось их активная база, и тогда у них выстроится сила а, трех. Ну, то есть их второй уровень, твой третий. Понимаешь? То есть тебе включить okay. трех, чтобы они выстроили свою силу а, трех на втором уровне. И все, у тебя третий уровень закроется. Вот над чем надо работать. Если вы просто будете затыкать дыры своим большим трудом, то, в общем-то, цель-то, может быть, и будет достигнута. А сможете ли вы удержать этот ранг на следующем месяце? Это будет обидно, понимаешь? То есть таким образом вы будете все время работать в цейтноте. А работа в цейтноте – это выгорание. А зачем вам видеть, что есть у ваших наставников? Это вообще, Оль, Степанова, вообще это не нужно. Зачем? Мы сейчас говорим о том, что мы нижестоящим помогаем. Вышестоящие всегда помогают нижестоящим, если они хотят амбициозные свои цели выполнять. Смысл понятен, да, как мы пишем планы? Привязываемся к активам, смотрим, насколько для нас это важно. И здесь еще в планах, ведь у нас же есть определенные моменты по планам, мы еще привязываемся к ресурсам. И когда мы пишем планы, наша задача посмотреть, а что мне не хватает из ресурсов для того, чтобы эти планы удовлетворить свои. То есть, например… Тебе нужно, чтобы у тебя выросло три, премьере, три премьера. Скажи, пожалуйста, какие навыки у тебя сейчас отсутствуют и какие должны быть, чтобы эти три премьеры у тебя появились? Ой, так даже... Наверное, больше навыки работают с командой, потому что я прям сейчас учусь работать с командой. Хорошо. Значит, Это навык работать с командой. Я да, вот, мотивировать вот эти там цели с ними прописывать мечты то есть с девочками мы сейчас это все делаем но я понимаю что я учусь вместе с ними это делать угу. отлично кто может тебе в этом помочь на что ты можешь сейчас опереться пока ты не знаешь как это делать ну, на наставников своих да это ресурс да Отлично. Значит, мы записываем на первых порах, что у нас ресурсы. Промо от компании, правильно? У нас же каждый месяц несколько промо и бога акции и прочее. Это же ресурс для того, чтобы как рычаг стимуляции, для того, чтобы люди подключались правильно или брали как клиенты, например, по бога акции. Второй момент. Наставники – это ресурс, потому что они тоже могут поделиться знаниями, обучением, какими-то плюшками, какими-то дополнительными акциями да, от себя. Это тоже ресурс. Его тоже нужно использовать. И еще что мы можем в ресурсы включить – Что? Время моё? Время – это тоже ресурс. Ты сколько времени пытаешься уделить бизнесу? Что у тебя по планам? Сколько часов в день именно бизнесу? Ой, я что-то так даже не могу сказать. Но у меня достаточно времени, мне просто нужно его спланировать. Тогда тебе нужен навык планирования. Запиши, это тоже ресурс. Потому что чем выше мы становимся по рангам, тем активнее нужно использовать этот навык. Я готова 8 часов уделять бизнесу, ну, то, поэтому ну, у меня время есть. Я в найме не работаю, я свободна. Отлично. Леночка, сейчас отвечу на вопросы. У меня заканчивается 60 дней силы трех. Если я подключаю новичков после 60 дней, я уже не получаю 20% от первой линии. Галь, вы немножко запутались. Вы получаете 20% не от своих 60 дней, а 20% вы получаете от того дня, когда вступил ваш новичок. То есть, если вы Сидорова подписали а в компании 50 дней, то вы от дня подписания Сидорова будете получать 20%, когда у него закончится 60 дней. Вы не с первой линии получаете 20%, вы получаете 20% на любую глубину, куда вы подписываете 60 дней с даты подписания вашего партнера. Ответила на ваш вопрос? Лен, значит, ты прописываешь и навыки, которые тебе необходимы. Работа со временем, работа с планированием, да? Посмотри еще раз таблицу из Энхаура, которая очень хорошо помогает нам по этой матрице расставлять важные, срочные, неважные, несрочные дела. Она, в принципе, легко э, считывается. Просто загугли, если ты ее не знаешь, как с ней разобраться. Или, если важно, я проведу такое задание, занятие по планированию времени. Ребят, напишите от 1 до 10. Нужно такое задание по работе с командой занятия и а, по планированию времени. Я... Арома встречи, конечно, это ресурс других людей. Мы можем приглашать на арома встречи а, к другим людям в наших городах. Мы можем как ресурс взять, например, какие-то промы, когда вот сейчас, например, на арома специалиста можно выучиться за 20 долларов, да. Это же тоже ресурс. Любые промо это наш ресурс. Любые промо. И мы можем его использовать. Главное вовремя сконцентрироваться на то, что у нас есть. Потому что я вижу, что очень много людей начинают разбрасываться, да, вот, то есть вот они поняли, что им нужно личные встречи только проводить, и только личные встречи проводят, а видят, что не закрываются, Но ну, почему бы не воспользоваться ресурсом своего наставника и не приглашать на тройные встречи? Это же ресурс-ресурс. Вы используете своего наставника, пока у вас еще нет там закрытия 9 из 10 сделок. Или, по крайней мере, выяснить какую-то причину, что нужно человеку от вашего бизнеса, как клиент он будет или как партнер. Итак, Лен, ты прописываешь свои ресурсы и смотришь, если у тебя каких-то ресурсов не хватает, навыка, например, да, навыка работы с командой, ты смотришь, к какому дню я должна это выучить, научиться этим пользоваться. Ну, понятное дело, что за один день ты не сможешь, а в течение месяца сможешь вполне где-то спросишь наставника. А где-то посмотришь обучение вот на следующей, по-моему, неделе или в конце этого месяца. Я как распровожу по командному, по командной работе. Еще какой у тебя навык отсутствует, который тебе важен? Тебе нужен навык, например, проведения wellness консультации? Ты проводишь своим новичкам wellness консультацию? Вот, нет, нет, у меня такого навыка. Пиши. Это очень важный навык. Потому что человек получает аптечку, и он не знает, что делать с этими маслами. Я вижу, что многие просто отдают, ну, как технологичку, да. А вот вам, пожалуйста, инструкция, как пользоваться маслами. Мы с вами выращиваем активы. Активы. Актив выращивается при личном общении. Как вы думаете, что больше даст результаты, когда вы ему позвоните и скажете, возьми, понюхай маслицы, а там мяты. Как оно пахнет, что ты чувствуешь, примета, какая у тебя ассоциация, куда ты там вернулся, к бабушке в чай в деревне там пил после бани, или ты там вспомнил, когда ты маленький болел, там чем-то тебя поили какими-то от, отварами, да? Что вообще происходит с тобой? Присоединись к нему и выстрой свои активы многомиллионные из каждого человека. Чем ты будешь тупо раздавать инструкции и сам читай. Где они будут выстраиваться лучше? В первом или во втором случае? Конечно, когда мы с ними вместе. Когда я им Значит, тебе важно это сделать. А теперь другой вопрос. Вот сейчас у нас курс по эмоциональной терапии, да? Как мы можем своими эмоциями управлять, и плюс еще сертификат дадут. Как ты думаешь, это поддержит тебя в разговоре с другими людьми, которые будут клиентами? Если ты, допустим, закончишь этот курс. Да. А может имеет смысл его закончить? Ты хочешь ранг золота. И тебе нужно о продукте знать очень много. Я не говорю, что ты должна быть ароматерапевтом. Но о продукте ты должна знать, чтобы вовремя подсказать, вовремя самой начать пользоваться, потому что чем выше ранг, тем больше стресса. Ну, да, но она здесь меньше пригодится, потому что я планирую встречи проводить по-баровски. Тем что, более. Здесь вот это актуально. Тем вот, более. Сейчас нет, нету, вот, поэтому я думаю, что это очень даже актуально, этот навык. Отлично. И этот курс. Так, понятен теперь смысл, как мы привязываем планы к нашим активам и к нашим ресурсам. Да, Потому что когда вы не привязываете к ресурсам, то вы все время опираетесь на то, что можете. Например, я могу писать сторис, и я себе пишу, да, 15 сторис в день каждый день. Это может привести к какому-то росту, но это будет выращивать активы. Нет. Нет. Или, например. Я боюсь выходить в социальные сети, и я буду все время ездить на тех людях, которые вокруг меня, там, 15 человек, да, и я вот не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра, каждый раз об одном и том же. Пойдем ко мне в компанию, пойдем ко мне в компанию. Это будет выращивать активы. Ну, нет, тоже, конечно. Нет. Тоже нужно расширяться, да. Поэтому наша задача все время искать новый ресурс. Вот это вам, пожалуйста, выход из пресловутой зоны комфорта. Искать новый ресурс, где брать людей, где себя вырастить, где найти то, чего я еще не знаю, как этим владеть. Как это может мне помочь? Новостной канал, между прочим, тоже есть в Википедии. И новостной канал обязательно нужно прикрепить в закрепе, чтобы первым, ну, первым делом вы видели эти новости. И здесь у нас есть еще один ресурс, который тоже очень важен, и вы о нем все забываете. Попасть в чат Элит и попросить а, разрешение для того, чтобы вам открыли доступ к новому тренингу Сергея Всехсвятского. Потому что именно там он говорит о том, как работать с командой. И у тебя был такой запрос, Лен. Пропиши, пожалуйста, в каком месяце ты а, попадешь в чат элит, я так поняла, что ты в середине октября должна попасть, и уже пройти курс, как работать с командой. Поняла? Да. То есть вот у вас выстраивается такая пошаговая цепочечка, которая связана а, между тем, что у вас есть какая-то цель, и вы сейчас обладаете какими-то навыками, и у вас есть какие-то ресурсы, но в то же время вы не забываете, что ваша задача все время растить активы. Потому что не будете выращивать активы, будете сами создавать, вы из второго квадрата никогда не перейдете в третий. Вы так и будете в этом втором квадрате. Я все сам, я, я птица сильная, смелая, гордая, но больная на всю голову. Отлично. Друзья, кто нас э, слушает, напишите, пожалуйста, свои вопросы. Понятно ли вам, что мы планы привязываем к ресурсам, мы планы привязываем к целям, и мы планы привязываем к активам? Кому страшно большие цифры, не ставьте себе тогда такие амбициозные цели. Ставьте чуть ниже, но вы точно их добьетесь. Потому что когда страшно слышать несколько десятков миллионов, ну, надо, значит, идти от малого к большему и говорить, что, ну, хотя бы там за три месяца премьера закрою, да? Это не очень так для меня страшно, для меня это, в общем-то, нормально. Понятно, да? Потому что пока у вас есть внутренний страх, вы не сможете э, подняться выше, потому что внутренний страх вас все время будет э, приземлять. Э, Вик. Если нет людей в команде, это не значит, что нет цели. Тут, понимаешь, связь наоборот работает. Пока у тебя нет цели, у тебя не появятся люди в команде. Обратись, пожалуйста, к своему наставнику, чтобы он помог тебе прописать цепочку «Мечта-цель-план» после того, как ты посмотришь тренинг Сергея Всехсвятского по этому вопросу. И тебе будет уже понятно, как ставить свою цепочку «Мечта-цель-план». Мечтаем мы там на год, цели мы ставим. На три месяца. И планы мы пишем на один месяц. Вот пока из этого разреза попробуй помечтать и поставить себе цель. И отчитаться своему наставнику. И, дорогие друзья, я вас а, очень призываю к тому, чтобы вы работали в своих оргчатах. В оргчатах наша задача постоянно говорить с нашими клиентами или партнерами, чтобы они писали свою цепочку «Мечта-цель-план». Даже если он пришел со здоровьем, у него тоже есть мечта – цель и план. Я хочу там э, освободиться от аллергии за три месяца, например. Да, что мне для этого нужно? Потому что если он не прописывает свою цепочку мечта, цель, план, то тогда вы не будете знать, как ему помочь. Например, ага, курс очередька. Ты хотел, у тебя такая цель за три месяца. Давай, делай 200 баллов, иди к очередь, она тебя научит, какими там эфирными маслами можно там избавиться от таких-то, таких-то недугов. Конечно. Нужно, Галя, нужно. Это тоже твой ресурс. Если переливом ставят людей, это ваш ресурс уже. И тут опять возникает вопрос, что мы не работаем с этими ресурсами, мы как бы их сторонимся и говорим, ну это же сверху поставили, пускай он и работает. А это не так. Это уже ваш ресурс. Эти люди в вашей команде, и вам нужно с ними знакомиться и знакомиться нужно по телефону, по скайпу, там, по зуму, чтобы вы с ними подружились, потому что это ваши активы, подаренные вами вышестоящими наставниками. Но это не значит, что наставник будет выстраивать за вас отношения. Ну, сделайте так, чтобы они вас полюбили. А я вам уже говорила, что ресурс, ваш ресурс, еще и для работы с людьми, это ваши личные промо Ваши личные подарки, чтобы вам подружиться с этими людьми. Вспомните крошку нот, да? Либо мы с палкой идем, либо мы с улыбкой идем. А если еще улыбку мы будем подкреплять каким-то подарочком, ласковым словом, то обязательно все получится. И вы научитесь дружить даже с малознакомыми людьми. Есть какие-то вопросы? Марина Владимировна, получается, когда человека спускают вниз, да, то есть переливом, то есть мы точно так же с ним работаем, как и с личным приглашенным. Конечно, дорогая, конечно. А для чего же вам их спускают? Ведь у вышестоящих наставников рук-то немного и глаз немного, <соспоскоп> поэтому и спускают, чтобы вы заботились, а не чурались их. Ну что ж, друзья, я рада была быть полезной вам сегодня с нашей встречи. Спасибо огромное тех людей, кто досмотрел нас до конца. Запись будет, и а, скоро совсем смотрите за новостями. Обязательно проведу занятие, как работать с командой, и а, уже понятно, что нужно еще одно занятие, как планировать свое время. Всем пока-пока, с вами была Марина Демидова.